Олимпиада прошла в комфортных условиях, чтобы и студенты, и руководители, и, собственно говоря, условия для проведения олимпиады были хорошие. Чтобы совместить приятное с полезным, 117 студентам и преподавателем после решения задач провели экскурсия по Казани и лабораториям КГУ. Проводили, все показали экскурсии, это все организация на очень высоком уровне, и вот считаю то, что Казань самое лучшее для этого места. Ну я вот второй год в Казани.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 Вот. И если честно, это просто хороший опыт соревновательный. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Универньюз.